Поехали всем, мы здесь. Я готова отвечать на вопросы. Да. А начинаем мы разговаривать о форуме ⁇ Бизнес-успех ⁇ для лидеров, победителей премии из всех регионов, которые наконец-то приедут в Москву и встретятся не только друг с другом, но и с вами, потому что у нас запланирован мастер-класс по стратегии, про команды, стратегии для команды, команду для стратегии. Что это будет, расскажите. Дарья. Большое спасибо за то, что мы, меня, да, мы да, ждали, мы ждали два года и ждали. Возможность – это, во-первых, во-вторых, для меня это большая честь и очень высокая ответственность. А объясню, почему: что любое выступление, от которого бы я начинал, стратегическая сессия, я говорю, в первую очередь я несу ответственность, несмотря на то, что у нас есть договорные обязательства и так далее. В первую очередь это моя ответственность, потому что люди, приехавшие сюда, и вы как организаторы хотите сделать что-то лучшее. Вот. В целом, человек, приехавший сюда, он должен выйти отсюда немного другим. Он должен появиться что-то в сердце, он должен думать о чем-то другом, по-другому должен посмотреть на себя, на свой бизнес, на нашу страну. Мы давно перестали говорить о любви к нашей Родине. Так вот, частичку любви к нашей стране, к нашей Родине он должен отсюда вести. Как это можно сделать? Конечно, это огромная ваша работа с точки зрения организации и проведения премии «Бизнес-Успех». Я очень много езжу по России, я вижу, как много людей, которые хотят, заниматься бизнесом и как мало людей, которые им помогают. Да, на уровне правительства идет идут произвездные программы, все остальное, опоры России, конкурсы, но в реальных, в простой жизни людям иногда не кого спросить, а как поступить в этой ситуации. А как мне нанять человека на работу? А я вот не знаю, с чего начать. Как мне организовать рекламную кампанию? Такие самые базовые, фундаментальные вопросы. Я думаю, что мы в рамках вашей вот в целом опоры России, вот в целом конкурса, может быть, мы даже подумаем о некой образовательной программе, которую на следующий год может дать. Такие самые базовые вещи, чтобы разных спикеров пригласить, и люди могли бы в любой момент, знаете, как библиотека. Тебе нужен какой-то вопрос? Ты подходишь и говорит, так, что делать там? Как сварить суп? Надо какие-то какие ингредиенты. Так что я очень рад и надеюсь, мы сделаем очень полезное для всех нас дело. Вы думаете, это как суп? Бизнес, Вкусный бизнес, бизнес, суп, между прочим, это классная. очень большое искусство. А по России есть мероприятие, называется Суп. Суп. Свет успешных предпринимателей. Вот суп. это круто. Это, да. это большая кухня, такая, где-то все жарится. Это, это очень спарят. круто. Много молодых предпринимателей Дон несколько дней уезжают да. за город и думают про свой бизнес. Эдуард Тамаров, что президент это делает. Если вы любите супы, <с> <bubble> <с> <bubble> <с> <bubble> <с> <bubble> то вам туда. Слушайте, вот вы говорите про то, что предпринимателям не хватает знаний или какой-то вот конкретных информации для бизнеса. Ну, вы же знаете, да, предприниматель занимаетесь бизнесом, да? да? Я начинал свой бизнес в 90-х годах. А первый вообще бизнес, я, знаете, как заработал первые деньги. Я жил в городе Комсомольский на а, можно рассказать вслух? Можно, можно. Это ну, публично. А, город такой, которым вот раньше дороги не было. Было только же Только создай он был участником премии. Да, так вот. К нам приезжали артисты, а я все время увлекался фотографией. У меня даже была такая красная корочка, знаете, раньше, без красной корочки, тем никуда. На ней написано было фотограф. И вот приехали артисты. Группа Стаса Намина, я сейчас помню, Роза имбаева И они приезжали с ночевкой. То есть они выступали, потому что уехать сразу вечером было невозможно из города. Они ночевали, выступали на следующий день и уезжали. Я вместе со своим другом додумались фотографировать их. Всю ночь печатали фотографии, а на следующий день перед концертом продавать их фотографии, чтобы люди брали автограф. Так и заработал свои первые деньги. Это и есть предпринимательство. Это первый миллион. Какой же миллион? Это первый интернет. Ничего нам не попало знаний для этого. Нет, у нас был азарт. Ну, вот положите все мы, было. Вот что такое предпринимательство? Знание. Вот я с сыном, вы знаете, у нас есть интересные с ним постоянные беседы. Я говорю: вот он говорит: что такое предпринимательство? Это надо что-то купить и продать. Я говорю, нет, предпринимательство это найти какой-то спрос, какую-то нереализованную возможность придумать, как это сделать лучше всего и дать людям. Вот не было фотографий. За деньги. За деньги. А может бесплатно. Социально предпринимательство. Вы знаете, я много ну, обсуждаю с разными бизнес-тренерами нашу эту тему образования, вот что, чему учить малый бизнес, вот каких знаний не хватает, очень трудно попасть, да, вот очень трудно понять, какие знания приведут к росту, какие будут там, шагом назад. Чему вы учились? Что, какие знания помогают вам? А, мне повезло. Опять же, мой любимый город Комсомольский Амуре. Он находился на Дальнем Востоке. и В тот момент... Он к нам... там уже находится. Да, он не переехал. Туда ринулись разного рода информационные потоки. Первый информационный поток из Америки. Российско-американский центр, который был создан, они приезжали, читали лекции о бизнесе, американские спикеры, и проводили, обучали нас писать бизнес-планы. И победительный бизнес-планом представлялась возможность поучиться В США. В США. Мой первый университет американский – это UA, университет Анкоридж, Аляска. Я там пробил не только первый курс, который бесплатный, но еще и больше там проучился. Поэтому фундамент моего образования – после российского вуза я приехал в Америку, приходит профессор в джинсах, садится на стол перед тобой и начинает с тобой как с человеком разговаривать. Стоят кофеварки, кока-кола, снеки. То есть никто никого не ругает, что ты живешь жвачку, например. Но это и... вам помогло для бизнеса? Это... Больше, чем российский вуз? Российский вуз это было образование фундаментальное, я учитель истории, то есть там заложены были такие, знаете, базовые вещи, а это такой soft skills больше такой, здесь харды тоже были и маркетинг, и бизнес, и финансы, и понимание культуры, но это как раз все давало тебе возможность уже сверху, оно тюнинговало тебя, так вот вопрос, второе мое образование было в Японии. Потому что мне повезло, я получился на, на курсе контролинг для действий управленческих компаний японского бизнеса. Нас возили по экскурсиям. Ниппант Стилл, Тойота, Кикаман. И всегда нам задавали разные вопросы. На каждой компании нас ждали. Сначала выступал SEO, а потом нас заводили в переговорку, группа 15-20 человек, и давали разного рода анкеты, кейсы. Вечером, как-то возвращаясь с одной из этих экскурсий, мы ехали, спрашивали, ну зачем им нужны наши ответы? Неужели они сами не понимают? Может быть им наши мозги нужны? Может они нас эксплуатируют здесь? Сидел старый японец, который говорил по-русски. Он говорит, ребята, мы даем вам возможность посмотреть на мир с разных сторон. Возможно, это вам никогда не понадобится. Но вдруг когда-то возникнет вопрос, когда вам нужно будет разнообразию ширину взглядов, вы вспомните, а в Японии это делали так. И, возможно, ваше решение будет самым лучшим. Раскройте свое сознание, впитывайте в себя. Так вот, зачем образование нужно, чему учить? Нет какого-то одного предмета, который поможет предпринимателю быть успешным. Есть совокупность набора определенных знаний, казалось бы, даже разрозненных. Помнишь эту знаменитую рейс Стива Джобса? Когда он ушел с института, перед выпусками Стэнфордского института, он говорит, «Слушайте, я не знал, чем заняться». Видел объявление «Каллиграфия» и пошел. Шрифты в Apple сейчас, только потому лишь, что Стив Джобс когда-то случайно увидел это объявление. И он говорит, «Никогда не знаешь, к чему тебе приведет те знания, но если бы их не было, вот результат точно был бы никакой». Поэтому Учиться надо всему всегда постоянно и, возможно, вот на симбиозе вот этих знаний и появляется что. Отвечая на этот вопрос, чему учить? Запрос у всех разный, но самый первый и самый главный вопрос, который меня спрашивают, когда начинать? Как начать стать предпринимателем? Ну, потому что вы общаетесь с теми, кто мечтает быть предпринимателем, но а еще не начал. У нас, например, самый частый вопрос, как закончить? Ну, Сколько выхода. Как продавать, как там объединяться, как передать там, своим детям свой бизнес. То есть вот, стратегия выхода – тоже актуальный вопрос. Про секрет успеха – волшебную таблетку. Даша, что я знаю... сам, вот, вот, Самое важное, ну, не кроме, кроме образования, но самое важное, что вам помогло в бизнесе. Слушай, ну, у меня есть тебе бизнес-предложение. Давай откроем аптеку, где будем продавать таблетку для успеха. Вот, приходит человек, мы спрашиваем, у тебя что? Я хочу быть сильным, на, пей, все, там стоит миллион, о, да, все, выдал, шуф стал сильно. Ну, приходит вторая, хочу выйти замуж, на, вот тебе таблетка замужества. Выпал вот, тут же вышла, не успел из аптеки выйти, вышла. Приходит человек, хочу бизнес, таблетка, представляешь, какой бизнес классный, давай. Слушай, аптеки вообще классный бизнес. У нас в одиннадцатом году мы ездили в Владивосток, и там была премия. Мы наградили предпринимателя, монастарев его фамилия. Ну, он как бы интернет-торговый начинал. Прошло 10 лет, ну, восемь да? Я спускаюсь в Москве, в центре Москвы, в свой подъезд. Открывается аптека. Монастырев.рф. Я была просто шокирована. То есть вот, за 8 лет я делаю ту же самую премию. Ну, правда, в ней участвует в 10 раз больше людей. А человек сделал из интернет-магазина такую всероссийскую Сеть. компанию. Это молодец, вечно. просто молодец. Так что аптеке это выгодно. Это очень-очень да. большой, тяжелый труд. Если но... хорошо, подходите. Итак, к вопросу о волшебной таблетке. Друзья мои. Нет волшебных И этот бизнес, как бы мне не хотелось его открыть, не работает. Эффект плацебо в бизнесе не работает. И какой есть секрет, я тебе расскажу лучше о своем самом большом крупном провале в моей жизни. И о том, как я однажды вышел из самой трудной ситуации. Две маленькие истории. 94 год, Комсомольск на Амуре. У нас сеть магазинов по продаже аудио-видеотехника. В недвижимости мы уже покупаем все кинотеатры, переоборудуем их в магазины, другие магазины, большая сеть. Мы покупаем контейнерами из Москвы. И в один прекрасный момент коллеги, которые раньше были нашими поставщиками, открывают параллельную компанию. И вылетел из головы, как она называлась, Shuttle 7. Вот. У нас было аудио-видео, они раньше работали на нас, возили нам аппаратуру, а теперь это вот компания Shuttle 7. Прекрасные ребята, умные, хорошие. Ну, вот такое время. Решили открыть собственную команду. Зачем возить на нас? У нас не было бухгалтера. Мы не очень понимали в бизнесе. Если тебе нужны были деньги, ты открывал сейф, доставал деньги, закрывал сейф. эти все равно каким-то образом попадали. И не понимая фундаментальных вещей организации бизнеса, для того, чтобы нарастить оборот, мы брали кредит. Заложили всю свою недвижимость. Взяли кредит. 600 миллионов рублей под 180% годовых. В этот момент... Наши обе компании завозят примерно один и тот же товар. И это был самый популярный телевизор Funai 51 диагональ, как сейчас помню. И мы начинаем снижать цены. Попадаемся в конкурентной войне за ценообразование. У тебя кредит, у тебя проценты, у тебя есть маржа. Когда ты этого не понимаешь, и ты начинаешь снижать цены, ты уходишь в какой-то момент до нуля, а потом уходишь в минус. Нам пришлось продать всю недвижимость, отдать все деньги, и в какой-то прекрасный момент, проходя мимо того помещения, которое когда-то принадлежало мне, я понимал, что у меня сейчас денег нет в принципе вообще никаких. Я иду пешком, не по машине, все остальное. Вот это самый большой урок. Надо понимать принципы работы бизнеса. И второй момент, который очень важен, помог мне, но это я уже потом осознал. Когда я учился в школу на Executive MBA, это был одиннадцатый год, нас Андрей Волков повел на Эверест. Мы ходили к базовому лагерям. И это было самое сложное физиологическое, физическое испытание для меня в моей жизни. На второй день я понял, что мне уже тяжело, группа ушла вперед, и я вот подошел к такой лестнице, когда нужно было подниматься. И в какой-то момент, когда было, знаешь, вот иступление от того, что ты бессилен, перед, стоящий перед тобой преградой, состояние отупения, полного вот безразличия к жизни, осознание того, что ты ничто и никто, и вообще и перед тобой дорога. Назад возвращаться 10 дней ждать людей невозможно, вперед нет никаких сил, тупик. Стоишь, слезы льются градом, ты абсолютно не понимаешь, что ты находишься, где ты находишься, что с тобой происходит. В какой-то момент вот осознание того, что ты должен себе сказать, что тебе надо идти вперед. И я себе каким-то образом пытался уговорить, давай еще пройди вперед, ну хотя бы шагов 10. Все сознание противоречилось, там, невозможно было там. Через какое-то время я себя уговорил, прошел первые 10 шагов, вторые 10, 100 тысяч и нашел к вечеру до этого лагеря в этой, там Чебазар, как сейчас помню эту деревню. Так вот, момент такой, что даже если ты упал на самое дно, даже если ты ничего не знал, всегда есть возможность подняться. Так вот, самый главный успех предпринимательства в том, что это дорога в долгую, на ней не обязательно будут падения самые низкие, взлеты самые высокие, но всегда можно начинать сначала. И верить в то, что возможно достичь результата. Вы говорите про веру в себя. Это здорово, но когда вот вокруг тебя есть еще кто-то, у кого тоже счета заблокировали, и, рассмотрев натуру, пришел проверять э, ветошь на кухне в ресторане, а, ну да, как бы, ну, вот такая жизнь, да, собрались вместе, поговорили по душам и двигаемся дальше. Действительно в этом в этом визит. А я говорю о том, что вера не только в себя. Самое главное это вера в себя. Самое главное вера в себя. Да. И иногда слушать полезные мастер-классы, например, от Романа Дусенко 19 марта в Общественной Палате Российской Федерации для всех лидеров премии «Бизнес-успех» мастер-класс по стратегии. Думаю, что будет интересно. Что тебе нравится эти годы делать эту премию? Ну, всего 10 лет. Что? Почему? Зачем тебе это нужно? Каждый год. Ты проходишь это? Чтобы... Ну, как бы, это одно. А, с другой стороны, у меня 20 региональных форумов. То есть, есть ощущение, что как бы они проходят сами, но нет. Надо еще приезжать в регион заранее и их готовить. То есть, как минимум, там, 40 командировок по России. И, конечно, к старости это немножечко, в общем, тяжеловато. Твоя золотая карта Аэрофлота, она уже, ну, будет будет платиновой скоро. Да, у меня есть золотая карта, а Хотя я всегда летал экономом с самыми дешевыми билетами. А то что там, иногда а как даже сидящие поезда. А как-нибудь в регионе сделать, зарядить людей, потому что вот мне очень нравится, когда проходят бесплатные мероприятия, и ты людям отдаешь, и они очень благодарны за это. Так что зовите тоже, как мы съездим в регионе? Какой у вас любимый регион? я люблю всю нашу страну. Самарск на море. Ну, я бываю там тоже иногда. Приморский. Края. Поехали, Приморье, Приморье, Хабаровский. Хабаровск. на Чукотку, в Магадан, куда угодно. В следующем году у нас есть Луговешинский Влаговещен, и, да. и Приморье тоже есть, да, и Хабаровск тоже будет. Нас любят на дальнем востоке, хотя в Магадане нас тоже любят, но мы еще туда ни разу не приехали. Возможно, у нас на возможно, в двадцатом году мы будем... У нас есть финалистка из Багадана. Классная предпринимательница. Она делает там школу иностранных языков. Ух ты. Она говорит, у нас прекрасная природа. Вот посмотрите, это же уникальное место. Это просто место мечты. Мы там на краю света, мы самые первые. У нас вот, вот природа, которую вы нигде в жизни не видите. Но я хочу, чтобы у всех людей в этом регионе была возможность уехать, в том числе и за границу. И поэтому она сделала там очень крутую школу английских языков и, в общем, победила с этим проектом «Время вот бизнес-успех». Она из Магадана приехала как... в Хабаров, чтобы представлять свой проект. Смотри, как круто. Вот мы говорили про предпринимательство. Она не просто зарабатывает деньги на том, что учит людям, она дает им некую надежду, что через изучение могут свалить оттуда. Ведь это же некая внутренняя. Вот это предпринимательство – тонкость поиска вот этой боли, которая на самом деле еще человека реализация ее и зарабатывание на этом. Да, зарабатывать на этом. Или хотя бы трудоустройство. Да, вот это вот, вот история про то, что, ну, возможно, мы не зарабатываем. Например, премия бизнес-успех, да, ну, в какой-то степени тот же бизнес, но, конечно, мы не зарабатываем. А, но лично мне нравится... Надо ну, продавать что... футболки, как в Гарварде, там, бизнес-успех, толстовщина. Вы можете блокноты, купить 2000 все. рублей, пожалуйста, Прошу, на сайте все, С э, Слоганами премии «Бизнес-успех», прекрасные футболки от нашего финалиста, через две недели надеть ее и пойти на мастер-класс «Сколково» за, недо, за недорого. А почему я это делаю? Столько лет, иногда, правда, устаешь, когда там сложные перелеты разница часовых поясов, и мы делаем форумы с правительством, а это та еще сказка, ну то есть всегда есть бюрократия некоторая. разумная Но когда вот я прихожу и слушаю этих людей, которые... У нас один раз была в жюри представительница госкорпорации. Она приехала в регион, но мы ее уговорили, наши партнеры. Я говорю, ну приезжайте, ну приезжайте. Вот вам ну, вот просто хороший город, недалеко, приезжайте. Она приехала, три часа слушала выступления наших предпринимателей. Я подхожу к ней после этого ну мероприятия. Впечатление. Ну вот ну, ну, вот что вы думаете про это? Она говорит, ужасно. Ужасно. Почему я уже в этой корпорации не делаю бизнес сама? Смотри, она накрыла, Она Говорит она. Вот мне кажется, что несмотря на все сложности, трудности и вот это вот внешние проблемы, есть ощущение, что люди, которые занимаются своим делом, своим бизнесом, они более счастливы, чем многие другие. Сто процентов. Да, спасибо тебе большое, что мы так с тобой поговорили откровенно про бизнес, про таблетки. Надеюсь, что... В каждом маленьком разговоре есть какая-то зернышко того, что человек возьмет для себя. Кому нужно, что то Жаль, вообще-то таблеток нету, но мне все равно было приятно с тобой пообщаться. Спасибо большое. Мы с вами встретимся 19 марта, и я вам расскажу все то, что я сам знаю и умею, чему и учился, что я прошел на практике. 8 шагов от стратегии до команды. Мы пройдем от вашей цели... До реализации, до того, как нанимать людей, как зарабатывать деньги и не потерять их. А самое главное, оставаться при этом счастливым, сохранить семью, отношения и быть полезным в нашей стране.